Друзья, всем привет! А, решил записать видео, как я делаю печку Так как купить это слишком легко и очень дорого И поделиться с вами своим опытом, как я это делаю Я закупил металл, а, чертежи все будут в описании Сколько я потратил денег на это на эту изобретение, тоже будет все в описании Так что приятного просмотра, погнали! Сначала я рулеткой отмерил нужное мне расстояние, провел линию отреза, взял отрезной круг, установил на болгарку и затянул. Под лист железа положил доску и отрезал нужный мне размер листа. Далее этот же лист я наложил на другой, дабы рулеткой не отмерять, провел черту и тоже его отрезал. Далее я померил все, записал на листах, дабы не ошибиться и не перепутать листы. На заготовленных листах я отметил стороны и название этих сторон. выставив параметры на сварочном аппарате взяв несколько листов железа взял магнитные уголки выставил 90 градусов и начал прихватывать прихватив несколько сторон После чего я начал обваривать. Что? Смотрим, какой получился шов. Давно не варил. Лет, наверное, с армии. А армия у меня была в 2010 году. Смотрим. Швы буду обваривать с двух сторон. Снутренний и снаружи. чтобы ну, Мало ли, какой-то шов не прошел, но... Обвариться должно. Как раз ну руку набью. Под конец будут офигенные швы. Внутренние швы я варил вот таким вот образом. А вот этот шов верхний я уже начал вот так вот вести. Сейчас посмотрим, какой шов получился. Рука уже набивается, начинает швы становятся лучше. Итак, что у меня сейчас пока вышло. Вот такой вот параллепипед. Получился типа бачок. Без дна и крышки. В общем, <служдачный пирот> э на этих вот направляшках будет внизу этот лоток для сбора залы. Обварил я с одной, с этой стороны, другую с этой. Но понял то, что здесь будет кататься. Эта штука. Я вторую обварил полностью. На 100 миллиметров. Поднимаемся вверх и будет лежать полностью лист металла, но с прорезями под колосник. Как бы сделаю в металле такие полосы, либо такие. Но ну, я думаю, что лучше поперек буду делать вот такие вот полосы надрезы по, там я не знаю, по сантиметру, скорее всего. А, получилось у меня вот что. Сейчас я приварил такие вещи. Это чтобы не повело ее при дальнейшей топке металл сделал вот такой вот лоток сбора э, залы. Вот так становится. И все. И вот он там. Так вот тут потом обрежется, подрежется, как бы все загнется, чтобы здесь не высыпалась и все потом сделается ручка и можно будет уже вытаскивать швы конечно говно полное. так что-то у меня рука и не набивается где-то набивается где-то просто насрал грубо говоря но ладно это для себя я делаю но тут вот нормальные швы идут, буду делать типа колосника такого эти вот места вырезать. Пропилил колосник такой получился, гигантский, конечно, но ничего страшного. Взял трубу 30 сантиметров. Сбоку, вот эта печка как бы стоит, да, сбоку распилю трубу пополам и поставлю вот так вот. Здесь надо будет просверлить отверстие для того, чтобы была конвенция то есть э, холодный воздух заходил сюда когда все закрыто абсолютно и поддувало закрываешь и заслонку и отсюда будет засасывать холодный и идти соответственно в печь проделал отверстие по-моему 14 диаметр вот. заварил сверху все полностью обварил и с этой стороны Получилось вот решил я надув делать с наружной стороны, так как здесь все равно будет э, второй лист и здесь просто профиль приварю вот так и все, а здесь пойдет главный профиль идти в круг да. и все, а отсюда будет надув, дуть, и он как бы в две стороны сразу и туда и сюда, и будет выходить нормально. Сейчас буду обваривать зад. стенку вырезал подзольник зольник от, отверстие разметил и вырезал дверцу и вот у меня сейчас дилемма а, какие петли поставить либо покупные либо самодельные и соответственно нужно ручку делать сделал крышку дверцу внутри варил пластинки Здесь квадрат Петли сделал из поршневых пальцев Чтобы они друг в друга входили Зазоров никаких нету Люфтов тоже Подбежала Закрывается Осталось просверлить здесь отверстие Под трубу И все Да, Еще осталось сделать коллектор Который будет идти в круг Вот так вот печи все трубы тоже уже нашел вот такой вот коллектор у меня получился сейчас он сквозной то есть каждая труба каждый профиль он входит в трубу вот это место полностью закрываться соответственно сзади будет идти вот этот профиль большой прям в трубу входящий вот так вот и сюда будет нагнетаться воздух соответственно он будет идти сюда и выходить здесь также я этот коллектор сделал показываю вот на этом может даже сейчас я засниму как это делается подставил трубу вот так вот отмерил отрезал и наставил вот этот профиль сейчас я буду вырезать в трубе в этой трубе отверстия сквозные здесь очищу от краски далее подрежу вот таким вот образом э, угол срежу и будет у нас вот так вставляться то есть э, скос будет такой вот должно получиться внутри как бы вот не, не видно ну, короче говоря получится нормально осталось за малым просверлить пробурить под трубу и вывести в потолок смело топить печь. я проделал в крыше сейчас уберу грязь вставлю труба в трубу и попробую первую топку положить заняло постройки этой печки около трех дней сейчас четвертый день идет по где-то часов по по 7 я ее делал потихоньку, не торопясь, постепенно в два раза я проваривал снаружи и снутри, но некоторые моменты остались, то есть за кадром. Я не снимал многого чего. Осталось сделать только ручку и где нагнетатель сделать отверстие, чтобы поставить моторчик и дуло. В принципе, все. Так подведу итоги. Ушло на постройку этой печки 98 электродов, 8 кругов 125, полтора квадратных метра металла, метр квадратного профиля, прямоугольного профиля, метра 3. 2 метра трубы обычный и один квадратный профиль сантиметров 30 в принципе все а еще уголок был как бы и соответственно сами трубы это достались грубо говоря бесплатно вот как то так лайк like. гарантирован за такую печь в общем все заварил трубу установил еще в общем сложности три трубы получилось но ручку я попозже доделаю некогда пока но уже огонь горит печка начинается тепло поддувало сразу и зольный ящик здесь еще будет этот заслонку тоже сделаю либо здесь либо здесь ну, а так, в принципе, все, печь готова. Осталось только ждать, сколько она нагреет и как нагреет. Ну, по ощущениям я сразу скажу, что тут будет тепло, либо тут должно быть тепло в любом случае. Вот. Так что, кому этот видос понравился, как бы за старание, поставь палец вверх, подпишись на канал и напиши коленгасу, к комментарий какой-нибудь Всем пока Скоро Буду клепать видосы, ребят